Доброго времени суток, с вами Катамхали Английский линкор 10 уровня, Святой Винсент Есть попадание на 16 тысяч, но могло быть и получше Из немцев крайне тяжело выбить цитадельки, не всегда это далеко получается Точнее, наоборот, крайне редко Так, игрока зовут Суслик Хиппа 2 Реплей, конечно, немного голючный, но ничего не поделаешь, я думаю, это не особо будет мешать смотреть, не отображается полоска, да, вот сверху с кораблями противников, я уже не первый раз с таким сталкиваюсь, но проблема в том, что хороший реплей найти крайне трудно, заходишь на сайт, начинаешь там просматривать и дай бог, если там из 50 реплеев более-менее один, вот это действительно нормальный хороший бой. Я просто не знаю, зачем игроки заливают реплеи, которые, ну, смысл смотреть нету, там. Ну, то есть вообще даже без уничтоженных кораблей, там, не знаю, 30 тысяч урона на пятом уровне. Чё там кто показать хочет, я не знаю. Не, но ну, если действительно какой-то, может, бывает, да, событие там произошло, может просто багом каким-то поделиться. Ну, тогда надо делать описание. Да, что там вот, в таком-то там Месте, ну не месте, да На такой-то минуте произошло там примерно То-то-то, чтобы понятно было Вот так другого смысла я не вижу Зачем такие бои выкладывают Там, смотрю, вот, да, Фридрих Дергроса вражеский Уже, блин, наелся бой Только начался один из самых живучих линкоров На девятом уровне ну, Точнее, не один из самых А из девяток, наверное, самый эсминец, и следом сразу двойной удар. Фридрих Дергросс. Я только единственное не понял, как удалось эсминец уничтожить. <с> По-моему, никто не светился. А, не, не эсминец. Какой эсминец? Это союзный эсминец в форт отправился. Все. А у противника, блин, даже теперь посмотреть. Нельзя. <с> а, ну вот, справа, да, отображается там. Минус два. Кто там? Ну, крейсер какой-то. Ну все, фланг прорван. На фланге особо противников. Точнее, не особо, а больше никого и нету. Можно спокойно да да давить идти вперед. Зал по Бенсону. И есть третий уничтоженный. Еще получает взводная награда, общее наступление. Возможно здесь еще и Паулу Эмилио наказать Катается, он там точку пытается захватить И есть еще один уничтоженный эсминец он, Там, правда, у него уже прочности было немного Можно сказать, сейчас Винсер здесь подрезал фраг Там в любом случае его союзники и так добирали Ну, кто успел, тот и съел теперь, да, если у меня есть возможность не стрелять, что ли, я, в принципе, за это не осуждаю никогда. Ой, 32 тысячи из Гинденбурга. С цитаделью. И при этом он даже не изменил направление своего движения, получил на 30 с лишним тысяч и продолжил ходить, Ну Вот Некоторых игроков ничему не учат Вот он опять сейчас выходит из-за острова И опять бортом Ну неплохое попадание По Симанта учитывая что тот шел Даже не бортом Ну, а тут надо Гиндера добирать. А то Гиндер все-таки на фугасах. Ну, Шиманта. Шиманта, или, наверное, правильнее будет, все-таки Симанта. Но выстрелить интересней. И это уже пятый уничтоженный. Союзники вообще играть будут, да. Хочется сказать. Алло, пять уничтоженных. В общей сложности, во вражеской команде. И всех пятерых уничтожил Винсент. Это да, неприятно сразу. И затопление, и повреждение рулей, повреждения повреждение двигателей. Но зато бац и шестой. Все, ровно пол команды Винсент уничтожил. Ну, прочность -то он сейчас восстановит там до половины практически. А что никто из союзников больше не смог Никого уничтожить ну, По-моему, пора уже прочность восстанавливать Тут смысл беречь что -то -то... Три хилки На полную все равно все три не отхилят ну, вот, додумался игрок ну, все равно, в принципе, по нему ник никто не стрелял. Ну хотя вон идут торпеды. Но здесь надо притормозить просто немного. Команда противника полностью деморализована. Все четыре точки захвачены. Осталось только стараться нанести как можно больше урона. У Винсента, кстати, урона да, для шестерых уничтоженных кораблей. Не так-то и много. 132 тысячи. Но, в принципе, там два из них это эсминцы. Или один? Нет, по-моему, два. Да, два эсминца уничтожил Винсент. Но у них прочности там было очень мало. Сейчас третий будет. Нет, слишком прочности у него много для того, чтобы его бронебойками забрать. Два снаряда попадают, причем не сквозные пробития. Но здесь он уже просто не успевает перезарядиться. И, наконец-то, кто-то из союзников тоже смог уничтожить кого-то. Не все фраги Винсенту достанутся в этом бою. На 740 попадания. Не густо. Ну, всего четыре снаряда в цели из 9 попали. Ну, хотя иногда, да, один снаряд может даже нанести больше урон, чем полный зал попавший. но ну, это опять если удается пробить, выбить там что-то цитадель. В атаку, кстати, крайне сложно попасть. Но так кучно снаряды полетели, я такого давно не видел. Прям чуть ли не все в одну точку. Седьмой уничтоженный противник. Сколько всего? Трое в живых врагов остались. Ну, еще Колорадо тут так хорошо стоит. Ну, не сказать, что там совсем бортом. Есть угол, конечно, навряд ли здесь будет очень много урона, но... Снаряды опять летят так кучно. У меня так кучно никогда не летят. У меня вот... Да, на таких наследних даже дистанциях Вот так, что-то дальше, что-то ближе Один там в цель попал Один в ПТЗ и 1500 А Колорадо вот сейчас Вот сейчас подставляет борт. Сейчас восьмым будешь? Тут уже и по очкам скоро бой закончится Сейчас еще минус один противник Уже будет около 900 Да И готов Колорадо Я думаю на этом можно ставить